Вот так ни по ком не стреляют, ребята, только что жилой дом просто прилетело. Люди в аптеку стояли. Просто... Вот вам, что происходит, что мне показывают по новостям, россияне. Ребят, дайте помощь, пожалуйста. Гастомель, Чешский двор. У нас тут все горит. Все обваливается. Некуда женщин и детей прятать. Подвалы, которые были, попробивало двери. Дома обваливаются, рушатся. Пришлите какую-то помощь, чтобы забрали детей и женщин. Это Сашкина машина, это соседи дом, это улиц, что происходит. Мы просто разобрались. Бегом, бегом. Вот снова вырпи. Сейчас эвакуация гражданского населения массовая. С собой. Молодец, Степан. Степан, Степан, Степан. Степан, Степан, Степан. Ещё раз. Выбирал девку. Я наверное. Я уже уехал. Плохо Давай! Давай! Давай. Давай. Быстрее, Быстрее, Быстрее, да. да. Пошел.